Если вы купите этот особняк, вы получите в подарок Rolls-Royce, Врейд и Ferrari. Это только для обуви. Это только для украшений. Подождите, вы еще не видели остальные комнаты. Все эти конфеты настоящие. Всем привет! Как ваши дела? Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас будет очень захватывающее видео, потому что я собираюсь осмотреть один из самых роскошных домов Дубая. Этот дом стоит 33 миллиона долларов. Если вы его купите, это в подарок вы получите два автомобиля. Здесь есть собственный кинотеатр, весь дом напичкан вещами от Бентли, Фенди, Луи Виттон и всех остальных брендов, которые вы только можете себе представить. Это просто безумие. Погнали! Так вот, мы только что добрались до этого дома, этот особняк в Дубае, который стоит 33 миллиона долларов. Мы собираемся встретиться с его владельцем Майклом Мы покажем вам, что есть интересного в этом особняке. Привет, ребята, как вы? Всем добро пожаловать. Это мой друг Майкл, он владеет этим местом. И сегодня он будет водить нас по дому и показывать все самое интересное. У нас все готово? Абсолютно. Давай начнем. Я сам создавал этот дом, здесь все полностью автоматизировано. В нем есть технологии, с помощью которых вы можете разговаривать с домом. Давайте попробуем. Алекса, выведи на дисплей статус дома. Отсюда вы можете сделать практически все, что угодно. Вы можете включить режим вечеринки, утренний режим, режим приветствия. Это как прям в Железном Человеке, когда он в костюме, перед ним куча информации. Это будто дом Тони Старка. Какая сегодня погода? Я не уверена, где вы находитесь. Дубай. Дубай. Что значит, ты не знаешь, где мы? Тут у нас Луи Витон, Дом полностью украшен различными произведениями искусства. Теперь мы отправимся в особую зону, где вы, ребята, увидите что-то действительно классное. Это произведение искусства за 100 тысяч долларов, которое только что изготовили в Штатах, изготовили на заказ. Он даже пригоден к эксплуатации. Это на аварийный случай. Если вам надо, то вы можете уехать на нем. Это лучшая часть этого особняка. Напомню, если вы купите этот особняк, то к нему в придачу идут Rolls-Royce и Ferrari. Еще одна классная часть дома. Как только вы припаркуете здесь свой автомобиль, он отобразится на стене. Я припарковал свой Rolls-Royce и у меня высветился логотип Rolls-Royce. Я припарковал свой Ferrari и у меня высветился логотип Ferrari. Теперь пойдем на кухню. В этом доме у меня три кухни. Кухня идет со столом от Минофи. Все остальное от Версачи. В ней есть все, что нужно. Эта кухня полностью укомплектована. Итак, если мы просто нажмем здесь... Тут у нас чашки от Бентли. Эспрессо. Ребят, посмотрите на это. Это чашки от Бентли. Похоже, все в этом доме фирменное и роскошное. Вот как вы открываете свой шкаф. Типа... Че? Это определенно дом Тони Старка. О боже, это ключи от Феррари. Тут у нас снова Бентли, Бентли, Бентли. Эта дверь полностью автоматическая. Так что я должен сделать? Просто иди. Это как в торговом центре, просто подходишь и двери сами открываются. Вот как раз то, что мне нужно. Я уже вижу, как мой шеф-повар готовит и подбрасывает для меня блины. Это просто офигенно. Этот дом действительно потрясающий. А ведь мы только начали. Пришло время показать вам еще кое-что. Я уже сгораю от нетерпения. Здесь все от Бентли: стол Бентли, сиденья Бентли, столовые приборы, стаканы. Вся гостиная сделана Бентли. На заказ только для меня. Одна из моих любимых вещей в этом доме — эти вот бутылки Луи Виттон. Ребят, бутылки Луи Виттон. Это просто максимальная роскошь. Самое классное в этом доме то, что все, как мы упоминали ранее, автоматизировано. Тут даже можно управлять окнами. Я нажимаю кнопку здесь, и бум, окна полностью открываются. Для кухни, для спальни, для любой комнаты. Это невероятно. За этими занавесками есть особый сюрприз. Пойдемте со мной, посмотрим на это. Боже мой. Бамблби. Это Бамблби. У них во дворе стоит Бамблби из трансформеров. Это еще не все. Здесь у нас снова все от Бентли, Бентли, Бентли. Пойдемте в другую комнату, где у меня находится около 300 бутылок шампанского. Здесь у меня есть все, начиная от шампанского кристалла. Каждая бутылка, которую вы видите здесь, стоит несколько тысяч долларов, так что это довольно дорогая комната. У нас есть еще скрытая комната. Вы просто нажимаете на стекло и... Пум! Oh. Это на тот случай, если полиция придет за тобой, чтобы арестовать тебя, то ты просто спрячешься в этой комнате. Прямо сейчас мы собираемся провести вас в лучшую, на мой взгляд, часть этого дома. И это задний двор. Посмотрим на внешнюю часть дома. Здесь у меня стоит статуя Бамблби. Это фигура в натуральную величину. Она больше меня. У нас есть все, что только можно пожелать. У нас, конечно же, есть стройное барбекю. Бум! Далее идем сюда. Тут у нас стоит телевизор. Это настоящая зона отдыха. Тут есть телевизор, который выскакивает прямо оттуда. Ребят, это настоящая подушка от Гермес. Мы ничего не придумаем. Вы сами все видите. Идем за мной. Здесь у нас джакузи есть, небольшое мелководье, здесь вы можете лежать и загорать. Если вы не хотите плавать в бассейне, вы можете просто прогуляться до своего частного пляжа. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле это стол прямо в бассейне. Вы можете увидеть, что там есть сиденье, чтобы вы могли сидеть и кушать, пока вы в бассейне. Это мои огнетушители. Сделал их для меня дом Переньон. Это настоящие огнетушители. Конечно же, шампанские внутри. Да, так и есть. Здесь у меня мой личный кабинет. Все, что здесь есть, строго от Фэнди. Стулья, столы, ковры. Это, вероятно, то место, где кто-то будет проводить большую часть своего времени в доме. Это как ваш личный кабинет, личный офис. И тут у нас стулья от Фэнди. Все в этом доме либо от Фэнди, либо Бентли, и все это идет вместе с домом. Сейчас я отведу вас наверх, вы увидите невероятные комнаты. Ходите сюда, это вторая главная спальня. Тут просто гардероб, тут спальня, здесь у меня всплывающий телевизор. И опять же, здесь все от Фэнди. Ребят, я нахожусь сейчас в гардеробе. Мне нравится тот факт, что все стеклянное, поэтому вы можете увидеть свою одежду, прежде чем вы откроете шкаф. Это то, что я думаю, должно быть во всех гардеробах. Я ненавижу пытаться найти вещь, не помня, в какой шкаф ее положил. Идем дальше. Это спальня номер три. Совершенно другая концепция, более строгий стиль. Выглядит потрясающе. Мне нравится, как смотрится с закрытыми шторами. Вот как можно понять, кем был спроектирован этот особняк. Майкл занимается бизнесом, связанным с модой, и это сразу заметно по его дому. Так и есть. Посмотрите на эту ванну. Все из мрамора. Обожаю такие типы раковин. Они такие классные. Ребят, посмотрите. Никаких брызгов. Мы идем в следующую комнату, но вы только посмотрите на вид, который отсюда открывается. Мы идем в спальню номер 4. Итак, спальня номер 4. Кстати, вы можете поменять освещение во всем доме, не только для этой комнаты. Для всего дома. Так что, какое бы настроение вы не хотели, включайте любой цвет. Красный, синий, светло-зеленый. Это невероятно. Это похоже на дискотеку. Это пульт, с которого вы можете поменять цвета, просто касаясь его. Это моя любимая спальня. Я никогда не видел такой спальни за всю свою жизнь, я видел много спален. Подождите, вы еще не видели следующую комнату. О, боже. Это только для обуви. Это только для украшений, часов. Любая девушка, которая смотрит нас прямо сейчас, наверняка думает, просто женись на мне. Тут у нас Луи чемодан Луи Виттон, чемодан Шанель. Вы знаете, как я люблю часы. Представьте, что ваша коллекция часов находится прямо здесь. И она состоит из тонны роликов и Ричард Миллс. Когда вы тратите 33 миллиона на дом, вам нужно иметь одежду на 33 миллиона. Тебе нужен 30-ти миллионный гардероб. Да, я украл твой текст. <laughs> Зайдем в главную ванную комнату. Oh, oh у нас so, здесь есть джакузи, uh, у нас есть тропический ranger. душ. Самое uh, классное uh, — это приватность. приватность. Вы просто нажимаете на кнопку и бум! Эта ванная становится полностью приватной за одну секунду. Просто смотрите. Боже, ребята, с ума сойти просто. Мы постоянно находим эти пульты повсюду и продолжаем с ними играть. Вы только посмотрите на это. А вот это главная спальня. Просто посмотрите. Ребят, мы находимся в главной спальне, и я просто потерял дар речи. Представляете, здесь есть камин. От него на самом деле тепло, я чувствую, как от него тепло. Это похоже на пламя, выходящее прямо из пола. Здесь у нас все от бен, кроме этого шампанского, креста. Представьте, что вы во сне создали свой дом мечты, вы проснулись и оказались в этом доме. Теперь мы поднимемся на второй этаж, который у нас идет как развлекательный. Здесь есть еще один этаж? Да, есть еще один этаж. Все эти конфеты настоящие. Ребята, это похоже на... Боже мой, ребята, это то, что вы можете видеть только в фильмах. Просто чтобы показать вам, что они настоящие, я съем свою любимую конфету. Они все настоящие. Многие могут подумать, что это просто для декорации, но нет, это настоящие конфеты. И я тоже съем одну. Здесь есть все, что есть в настоящих кинотеатрах. У нас есть начо, у нас есть сыр, у нас есть попкорн, мэндэмс. В доме находятся два кинотеатра. Если вам станет скучно, и вы захотите посидеть на улице, есть открытый кинотеатр на свежем воздухе. Это один из самых больших экранов в мире. Экран стоимостью 200 тысяч долларов. Это моя любимая часть дома. Мы находимся в зоне джакузи под открытым небом. Посмотрите на это, боже мой! Просто невероятно! Посмотрите, какой вид открывается с этого балкона. Сейчас вы увидите еще один кинотеатр. А вот и мой кинотеатр, где у меня есть экран IMAX и 4К проектор. Представляете, три кинотеатра в одном доме. А если вы нажмете вот на эту кнопку, как вы думаете, что делает эта кнопка? Ребят, это массаж. Я просто нажимаю на кнопку и... О, боже... Вот так, это просто прекрасный особняк. Большое спасибо Майклу за то, что показал нам его. Так что, если вы хотите посмотреть этот особняк, я оставлю вам ссылку внизу. Увидимся, ребята, в следующий раз.